Доброго времени суток, с вами Катамхали Немецкий линкор девятого уровня Померания Карта Север, игрок боевой Билли Выдерживал паузу, ждал пока долетят снаряды Но все в молоко а В нынешнем рандоме ну, в принципе, это всегда было непросто реализовать потенциал кораблей, прокачанных в ПМК. А немцы как раз больше всего этому способствуют. Ну, я другого смысла не вижу качать эти корабли, да, к примеру, там играть от дальней дистанции как, как снайпер. Если нравится такой геймплей, то лучше выбрать какие-то другие линкоры. Немцы все-таки как раз под ПМК лучше всего себя показывают. Просто приходится да, жертвовать, к примеру, маскировкой, когда ты прокачиваешься в ПМК. Дальность обнаружения корабля очень большая, и особенно на открытых картах, где мало какого-то рельефа островов. К примеру, вот тот же Ганновер супер линкор немецкий, я себе приобрел. У него маскировка 18 километров. То есть ты практически весь бой находишься в засвете, если тебе спрятаться куда-то, не, не, не получается. И по тебе стреляет каждый встречный поперечный Фугасов летит столько, что просто порой ничего ты не успеваешь, в бою сделать. <с> как тебя просто выжигают фугасами. Крайне неприятные вот эти ситуации. Что это тут? Ру Руперт Руприхт, как он правильно называется. Попер куда-то, не туда. Там еще вон и крейсер. Ну, сейчас из ГК можно было сделать зал. Хотя, не, кормовые башни смотрят не в ту сторону, а носовые прострелы нету. Поэтому Эдик спокойно проскакивает. Что, Эдинбург решил выйти на торпедную, торпедную атаку? него, мне кажется, бой закончен. Тут даже не факт, что могут и торпеды понадобиться, но они тоже, наверное, сейчас играют свою роль. Я же говорил, торпеды могут не понадобиться. Они все равно мимо прошли, тут две цитадельки, этого хватило, чтобы уничтожить оборзевшего крейсера восьмого уровня. Восьмерка же это было. Ну да, Эдинбург, точно. Точно. Да даже если б он сделал полный торпедный зал, сколько у Эдинбурга торпед 4. Блин, не помню, уже сто лет назад эту ветку прокачивал. Возможно, там два торпедных аппарата. Сколько труб, сколько торпед за раз он отправить может, я не помню. Вот, вот зачем туда закатился вот этот линкор. Закатился и стоит. Нет, пошел, пошел все-таки вперед Тоже решил на торпедную атаку выйти Помирание надо сдавать, сдавать Побыстрее, вперед У самого-то торпеды еще не перезарядились Успел, успел скинуть Но помирание по вроде уходит от торпедной атаки Да, прометчивые поступки совершают противники Счет 3-3. Здесь еще по эсминцу можно пострелять. ПМК начинает работать. Сразу выделить цель, чтобы точность увеличить. Правда, для этого надо 50 секунд. И помирание... Ой, помирание, блин. Китаказ уже просто скроется за остров. Убегает, убегает эсминец. Противник тем временем захватил уже две точки А, Б. Надо хотя бы точку С брать, или отрыв по очкам будет сейчас расти, расти и расти. Но он и так будет расти, даже если точку С. Но в два раза меньше, по крайней мере, он будет, ну, увеличиваться разрыв. прям левый фланг противники как-то бросили, никого не осталось что линкоры себе могут позволить спокойно захватывать точки. Ну, сейчас, если авианосец посветит... Ага, хотел сказать, что можно будет эсминец добрать, как он тут же дымы включил. Ну, у помирания-то есть гидроакустика. Главное, чтобы он остался там сидеть в этих дымах. Есть такие еще у нас игроки, которые то ли не знают, то ли, не знаю, надеются на авось, что пронесет, да, там будет на КД и... А эсминцу деваться некуда. В дымах будешь сидеть, помирание так и так, рано или поздно доберется к гидроакустике засветить. А из дымов вылезешь. Ну, вот то, что как раз получилось второй вариант. Там авианосец его засветил. Пока что все... Не очень радужно складывается для команды. Счет 5-4, и по очкам вот уже 6-4. Сейчас еще Чкалов будет атаковать помиранию. Что-то, по-моему, он там решил на, на крейсер напасть. Странно. Да, попался. Попался авианосец. Сразу получает две цитадельки. Если повезет, еще один залп, и, и нету авианосца. Ну там еще и союзники помогли. Да, второй залп крайне неудачный. Там рикошет, ПТЗ и два сквозняка. Не то, что первый раз с двумя цитадельками Он еще и смог отсветиться Нужна срочно помощь авианосца Нет, уже не нужна Все-таки там кто-то добрал Эйгер Эйгер успел Ну, Чкалов там, я смотрю, успел еще одну эскадрилью торпедоносцев перед своей гибелью поднять в воздух. совершить он сейчас одну атаку. Что-то я не пойму, где они. А, вон, летает, летает. Он в другую сторону куда-то направился почему Выжидает момент, возможно. Но сюда ему атаковать сразу по четыре, четыре корабля. Противника еще два эсминца в строю и целая подводная лодка. Какие у противника отважные линкоры. Три, три линкора осталось, все с полным запасом прочности. Сразу видно, где-то в тылах отсиживались. Это скрытые резервы вражеской команды. Ну а что поделать, если даже и вперед-то не надо было особо идти. Союзная команда здесь сама все делала. Сами что-то там посливались. Нога тут хитруя, да? Притормозил, залп мимо мимошел. Надо точку, надо срочно захватывать точку Б. Здесь как раз есть возможность еще выйти на дистанцию ПМК. Там чуть-чуть не хватает. он всего уже полкилометра каких-то осталось. Сколько у помирания... А, у помирания 12, наверное, километров дальность ПМК. Это на десятом уровне у нас 12 с половиной при максимальном. Ну, по кораблям вышли вровень. 5 в 5 осталось. Есть сразу там два снаряда попалы с пожаром. Ну, здесь же подводная лодка недалеко, идут торпеды. Подлодка, кстати, уничтожается достаточно быстро и просто, если повезет, конечно. Ну, не только тут... Не только везение, да? Вот, например, у него автономности почти полная. Зачем он сейчас получает из ГК и из ПМК? Не знаю, может там... Глубина недостаточная была, чтобы он мог погрузиться. Непонятно, но слился, конечно, игрок на подводной лодке вообще. Ну, точка С защищена. Остались 3 в 3. По-моему, торпед здесь дальности не хватит. Чуть сейчас ему довернуть, и все, уже не дойду. 7 минут до конца боя. Разница в очках. 400. Он еще и не торопится особо вперед. Помирание ждал, ждал. Думает, сейчас он выйдет. Я ему как в Бортину дам полный зал. А он остановился. Сейчас Эйгера доберут. И разница по очкам будет уже очень большая. Вообще, останутся ли шансы на победу? Вот какой вопрос возникает. Ну ладно, сейчас помирание. Есть возможность добрать Решилье. Добрать. А У него полный запас прочности почти 55 тысяч торпеды в помощь. Ближняя дистанция. Сейчас будет Рубилова. Что-то Ришелье, по-моему, там задремал. У него даже орудие не поворачивается. Что-что с ним случилось? Игрок куда-то отошел. Торпеды отправлены. Не, вроде, вроде разворачивает, да, все-таки проснулся. Может, да, игрок там отвлекся, не знаю, сидит, да, бывает такое. Иногда знаешь, что идти куда-то далеко, там в телефоне что-нибудь сидишь, да, пока корабль там направляется куда-то там. Всего одна торпеда в цель попадает, ну, есть возможность со второго борта кинуть. Ну, тут решил я испекся. Он на Таран, походу, хотел, да? Не тут-то было. Есть Кракем. Ну, еще решили я. Ой, решил я, блин. Найти решил я в голове. Помирание может. Прочность восстановить через минуту там. Нормально. Ну, сейчас, ладно, получится добрать еще один линкор противника. Его, возможно, там авианосец раздербанит сам. Надо двигаться к центру. Захватывать точку Б. И идти навстречу Нагата. Да. Все бы ничего, только до конца боя остается 4,5 минуты, но и по очкам противник там уже подбирается к тысяче. Ну вот сейчас минус еще один уражеский линкор. Авианосец продлил немного время боя. Где там? Где там нога-то заныкался? У него тоже там почти полный запас прочности оставался. Ну да, 52 тысячи еще вот. Единственное повезло Нагата мог просто сейчас куда-то Отправить свой корабль в угол карты И спокойно выиграть по очкам Все, ничего бы тут, авианосец не успел Ему далеко лететь Борт не подставляя И помирание особо ничего не сделал Но Нагата решил иначе Я, говорит, хочу больше урона, пойду драться это насколько надо быть, вот, блин. Слов просто нету. Сейчас начнет настрел ПМК. До конца боя, в принципе, остается не так много времени. Там считанные секунды. Но тут сразу 20 с лишним тысяч. Есть цитаделька. Короче, Нагата, можно сказать, подвел свою команду. Помирание надо было раньше, кстати, притормаживать. Есть пожар.